Всем привет, меня зовут Елизавета, это канал IP Advisor, где я и мои коллеги рассказываем вам о том, как строить крутую карьеру в Европе. Если вы хотите получать больше сообщений от рекрутеров на LinkedIn и поднять рейтинг своего LinkedIn профиля, то я в сегодняшнем видео расскажу вам о том, что такое All Star и как добиться этого статуса в LinkedIn. Поехали! I'm back, I'm back. I'm back. Ребят, меня очень давно здесь не было, поэтому я радуюсь, что наконец-таки спустя 6 месяцев я записываю вам новое видео, и сегодня поговорим на тему LinkedIn. Пару дней назад в Instagram мы спросили у вас, есть ли у вашего профиля статус или рейтинг all-star, на что 76% людей ответили нет, а зачем? Меня это просто повергло в шок, поэтому сегодня в видео расскажу, что такое рейтинг All Star и почему всем из вас нужно иметь этот рейтинг 100%. Так, что такое All Star? All Star это, это на самом деле статус или рейтинг профиля, который вам дает сам LinkedIn. То есть в лице LinkedIn-платформы вы хорошо справились с заполнением своего, своего профиля и воспользовались всеми возможностями, которые LinkedIn вам дает. Есть три уровня, есть Beginner, intermediate и all-star. Вы можете это увидеть в своем дешборд, если зайдете на свой профиль, в правом верхнем углу у вас будет значок, который будет называться all-star. All-star профиль должен быть у всех, потому что это в разы увеличивает количество сообщений, которые вы получаете от рекрутеров, просматриваясь вашего профиля, то насколько высоко ваш профиль выходит в поиске у рекрутеров и людей, которые ищут потенциальных сотрудников. Чтобы добиться этого статуса, на самом деле все очень просто. LinkedIn вам сам будет подсказывать, как это сделать, но есть 7 шагов. Первое, это нужно добавить вашу локацию. Здесь, конечно, в идеале вы добавляете локацию, где вы сейчас живете и работаете, ну даже так, где работаете, если вдруг вы живете в другом месте. Как вариант, вы можете добавить локацию, если вы хотите переезжать в той стране, в которой вы ищете работу. Второе, это индустрия. В этом случае я бы советовала отталкиваться все-таки не от индустрии, в какой компании вы работаете, да, там oil and gas и так далее, а именно ваши функции. То есть, если вы HR специалист, который работает в маркетинговом агентстве, не стоит писать в маркетинг, стоит писать human resources. Третье, это фотография. В 21 раз больше дает вам просмотров профиле и в 36 раз больше сообщений от рекрутера, если сравнивать профили, у которых нет фотографий. Фотографию нужно добавлять 100%. Профили без фотографии очень сильно downgradятся LinkedIn. Если ко мне кто-то добавляется без фотографии, я просто не добавляю человека. Поэтому я очень вас прошу добавить фотографии. LinkedIn советует, он, они даже сами говорят, когда вы загружаете фотографию, что не обязательно иметь профессиональный какой-то фотошоп, Достаточно сфотографировать себя максимально смотрящего в камеру и смотрящего, улыбающегося. И чтобы это было вот в рамках хедшота. То есть по плечи, иначе при поиске э, людей рекрутер видит маленький такой кружочек. Если вы слишком далеко стоите, вы куда-то в сторону смотрите, у вас какая-то слишком там темная фотография, то этого ничего не будет видно. Поэтому в идеале у вас была бы фотография headshot, вы смотрите в камеру, вы приятно улыбаетесь, и у вас профессиональный background сзади. То есть ни кафе, ни машина. Вы можете сфотографироваться на какой-нибудь белой стене или светлой стене, либо если у вас есть portrait mode на телефоне телефоне, вот режим портретной съемки, то даже на телефоне вы можете себя сфотографировать, не обязательно супер какие-то фотошуты делать. Вы можете быть в рубашке, вы можете быть в футболке, вообще не важно, да, сейчас дресс-кода, конечно, если у вас там вы юристы у вас специфичная очень индустрия, и, там только нужно в костюме или в строгом каком-то платье, но сейчас, на самом деле, очень расслабленно к этому относится поэтому даже если вы в футболке, вот смотрите пример, можно прекрасно сделать фотографию, крутую, улыбающуюся, добрую, несущую такую вот классную энергетику просто футболки. Ваша позиция, а именно опыт работы, текущие должности, ваша карьерная история. LinkedIn очень любит спрашивать, а вы до сих пор там работаете? А это ваша текущая должность? Когда вы закончили? Но для All Star нужно добавить хотя бы одну позицию. Я за то, чтобы добавлять все те позиции, которые идут, если вы опытный специалист после окончания образования. Если вы молодой специалист или недавний выпускник или студент, то, конечно, весь ваш профессиональный опыт совершенно точно добавляйте и название должности, и компании, и обязанности, потому что это возможность увеличить количество ключевых слов, которые вы используете, и опять это также заполненность всех подразделов раздела experience или опыт это тоже очень важно. Следующее это образование. Здесь все просто, добавляйте свой университет, в идеале, если вы ищете работу в Европе, за границей на английском языке, большинство российских университетов имеют на LinkedIn странички на английском языке, выбирайте уровень образования и так далее. Следующее это скиллы. LinkedIn просит для того, чтобы дать вам рейтинг как минимум 5 скиллов, всего возможно 50, я советую добавить совершенно точно все 50 и добавляйте профессиональные навыки, не Teamwork, organizational skills, а ваши профессиональные навыки, ключевые слова, которые присущи в вашей индустрии. У нас, кстати, на прошлой неделе вышел курс по LinkedIn, наконец-таки мы его три месяца делали. И там я рассказываю очень подробно, зачем нужны скиллы, как их правильно добавлять, и вообще, почему раздел Skills and Endorsements стал одним из самых важных сейчас в LinkedIn, и как он поможет вам найти работу. И следующее, это добавить Summary и About section. И смотря на то, что в резюме рекрутеры смотрят сначала на опыт работы, но в LinkedIn профиле за счет того, что так он структурирован достаточно часто, компании смотрят сначала на раздел About. И LinkedIn вот так вот по своей аналитике, по своей дейте понял, что это самое первое, на что смотрят рекрутеры, работодатели и вообще люди, и поэтому просит вас добавить секцию About. Кстати, в нашем курсе у нас есть полный шаблон того, как писать секцию About. Это четыре примерно предложение о вас как специалиста, опять здесь нужно использовать ключевые слова, поговорить о вашем бэкграунде, где вы работали, сколько лет, идентифицировать себя как специалист, это очень важно, потому что человек, кто приходит на ваш профиль, ему важно понять, кто вы, что не вы, вы не self-organized motivated team player, а понять, кто вы как специалист, чем вы занимались, какой у вас бэкграунд, на какие компании вы работали и так далее. Это все для того, чтобы у вас появился статус All-Star, но еще LinkedIn просит вас иметь как минимум 30 контактов. Я считаю, что 30 контактов это, конечно, очень мало. Напоминаю, что LinkedIn это сеть не только людей, которых вы знаете, но и людей, с которыми вы хотели бы познакомиться, бесконечное поле потенциальных контактов, поэтому любому специалисту, я считаю, у которого хотя бы 2-3 года опыта работы, 500 плюс контактов должно быть. Это все, что касается эм статуса, я надеюсь, что теперь у вас у всех он будет в одном из следующих видео я хочу разобрать несколько профилей LinkedIn поэтому если вам это интересно, вы можете в комментариях оставить ссылку на свой профиль это кстати будет классная такой, такая возможность всем из вас законектиться, если вдруг у вас меньше контактов, чем 500 и я в одном из видео разберу профиль и дам индивидуальные советы по тому, как его улучшить это все, спасибо большое, еще раз я очень рада снова быть на канале, надеюсь, новые видео будут еще круче, еще более полезными, поэтому до встречи очень скоро, пока-пока!